Сегодня очередная распаковка. Смотри, несколько скамин. Надо. Смотри, пари как надо. Видишь? Раз, раз, раз. Здесь что-то. О, наконец-то! Это ситечки для ванны, чтобы некоторые волосы не, попали, не кидали постоянно. Заказывал на Алиэкспрессе. Ссылка будет в описании. Были, надо дешевые. Сейчас, дешевые. Две штуки? Аккуратней. Да блин, опять не получилось. Надо вашими ножницами Так, понимание, что мы тут видим. Итак... Только что это черепашки-ниндзя? Точно? Да, слинка. Сейчас посмотрим, что это за черепашки-ниндзя. Смотрите. Это будет отдельное видео. Так. Это кто? сплинт Да. Мне Леонардо, я люблю это Леонардо. Это кто? Это Ниндзя какой-то. Это, какой это а. просто Ниндзя. Нет, а, это робот Ниндзя. А это кто? Это, это... это Микеланджело. Микки. На. Ну это лучше, чем Индр Сверфизов? Раф. Раф. И они здесь стоят. Дони. Мне Донни, я люблю тоже люблю Донни и, и Леонардо. Люблю... Ну как? Леонардо. Как, а, дай письмо, кстати, вообще без запаха. Вот такой набор пришел. Тут 4 черепашки-ниндзя. Этот вот... Как крыса это? Сплинтер. И какой-то ниндзя-невидимка. Стоил набор где-то около 200. Сейчас модно. В яйцах, в сюрпризах за 70 рублей. Такой фигурки. Сейчас дети найдут фигурку, и мы сравним.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 Вы довольны таким набором? Да. А этот шредер, да? А это этот... не шредер, шри... это шри... Плинтер. учитель. Да. Он и, и Ниндзя невидимка Шредер не звалко, да? Куда ты упал? Так, вот. шри... шри... все, это Ставьте лайки. Следующая посылочка, давай. Ну все, дальше можно порвать. Да, дальше можно. Давай посмотрим что есть такое. Может опять какой-нибудь. Нет, это уже полезное. Это что такое? Давай устроим. Здесь еще есть Ну Это типа пластилина. Ссылку там в описании Это делать фигурку Ссылки не открывайте Делать фигурку, а потом она застывает Вот, это для рукоделия Вот, сделайте себе черепашку ниндзя Как? Я еще не учился Там Я здесь вот Внизу напишу, где я это купил И сколько стоит На Это реально вот Вообще без запаха. А, а можно понюхать? Подожди. Без запаха. Все, прошло несколько дней. Он застыл. Этот один разоврик. Смотри, он мягкий. И не ломается, не липнет. Такая получилась как будто игрушка. Хорошая штука для детского творчества. Следующая посылка открывай. Это это, кстати, очень хорошо упакованный в пульках штатив. А мне тут развалился. Но это более качественно должен быть. Ссылку дам на него в описании. Вот, у меня от синий был. Он был за баллы, бесплатный приходил, а этот я mm. купил. 10 рублей, что ли, не помню. Ну, ссылка будет в описании. Давай следующую. Так. Здесь аккуратнее вешать, там что-то такое. Сейчас. Замянем. О, это маме. Что это? Как это называется? Для увлажнения век. Да. Короче, типа... Косметика такая, увлажняющая, для чтобы красивая была. Здесь тоже самое. Здесь тоже самое. Я их заказывал, если не ошибаюсь, 4 штуки. Ну, то же самое здесь. на, Это мой подарок на день рождения. Пользуйся, ни в чем себе не отказывай. Все. Ссылка будет в описании. Мы уже этим пользовались. Очень понравилось. подписывайтесь, ставьте лайки.